Изучение истории важнее даже такой очень важной памятной даты. В известном смысле я все это затеял в надежде, что те, кто это услышит, и сами потом не повторят ошибок предков и заставят прислушаться других, когда те будут стремиться к повторению этих ошибок. Я на вас надеюсь, на тех, кто приходит сюда, и на тех, кто, может быть, это слушает на пространстве интернета. Очень надеюсь. Спасибо вам.